0030. я хочу сказать Ой. тебе какой-то текст Да, продолжай это слово может быть я хочу тебе подсказать что-то или ты может быть мне хочешь добавить а, настолько это глубокий должен быть текст я вебал говна настолько это глубокий текст давай прочим смотри я говорю с тобой я снимаю этот э, видос для тебя, для него, для себя, для может быть кого-то осушающего. Осушающего? Осушающего. Кто Нарежем, может быть, видос. И давай работаем так. Как это работает? Не на передос. Не на передос. Блядь так, что нахуй, блядь. Баба скажет, да ну нахуй. Да пизды, я буду, блядь, садим. Иий, да. Тут охуеть вытягивать, блядь. Нихуя ты тянешь там, колбасу. Да охуели, блядь. Подожди, дай-ка отрезать. Хуя, да. Давай наша Это ну Давай ну чеки. Давай, видео, ну чеки. не вс. Жопа ебаная. А я бы сделал мульчаки на. Пашка, а я бы сделал ночаки. Хуяки, блядь. Кого-нибудь убить еще раз. Ком сосисками. Пять. Пять. Да. Забьешь до смерти сосисками, я, я забиваюсь. А Ладно. Это было, бы это было круто, нахуй. Такой, ну чё, мне хуяет сосисками, сука. сейчас у меня получится, сука, нахуй. сейчас ты, блядь, наживешься мясо пида, нахуй. И такой, хуяк, сосиску, в рот, нахуй ему. Вот, штыкаешь ты Эти грыну нет. Был, блядь, охуительно. И нет. Нески. Ты члены, что ли, въебал, что ли? Ладно, смотри, Андрюх. Тебя по-любому же, блядь, на дровах, есть. есть но ну, дорого. Сколько? Блять, если ехать в, в этот самый. Смотри, смотри, как я ловил. Блядь, это видео пошло. Ну, народ просто не сказал, блядь. только много глаз меня. А он что-то говорит? Ну, во разговаривает, такая и Каспер по-любому а -а -а. озвучает. Я тебе говорю, что Каспер меня просто одолел. Собственно. Победил. Нервный факт, Каспер меня одолел. Ферл, что я не, ну и СССР, что-то не выдержит. <ел> не, да, сейчас просто говорит, блядь, ты слышишь, ты гладь меня. Ага. -а -а. Да, Там Каспер говорит, это вообще ну, не... хорошо, лучше гладко говорит. Катер, Кать, Катер, Кать, Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Катер, вот Катер, вот Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Катер, катер. Твиттер не включай пожалуйста Твиттер блядь Twitter, я твиттер не включу никогда <свят> <свят> Я сам не понял зачем я это снимаю Последние вот секунды По-моему это была фишка в том что был